ты пока вот еще нейрон это да вот не выставил, ну как сказать не допустил, как вот светящиеся а вот, вообще вот эти нейрончики я не знаете как для меня почему-то картинки показались а, а они будут вот обеспечивать фонариком как проявление нашей харизмы как проявление частей нашей харизмы да. это, это как бы неосознанно и вот сейчас проявляется какая-то сложность в том, чтобы отключить мозг. Я еще Андрею написала нам на Золотый завтра на меня идас, почему-то, потому что у меня и у него, но я это сделала неправильно, потому что я там кого-то молодого человека поцеловала. Александр что ли? Он тоже в машине сидел и рассказывал, как вождением машины э, с родни. Э, да, да, да, Андрей, в камеру. Андрей, да. И... Вот я, глядя на него, также, ну, включила свою логику. А, смотрите, дело в том, что, отвечая на этот вопрос, хороший вопрос по поводу нейронных связей, того и всего, пятого десятого. Вы поймите правильно, что вот то, что я вам закидываю такое задание, оно вам категорически не свойственно. Согласны? Да. Вы это в жизни не делали скорее всего, большинство из вас, я думаю, что никто не делал. Вот. И, конечно же, у вас отсутствует сформированное представление, как это что делать? Сформированное представление, а, а, а, а как, как, как я там в этом? Ну, естественно. А у меня нет. У меня желтый наоборот. Я, когда общаюсь с людьми, начинаю вот как раз улетать, вот и ни о чем не говоришь. Ирина, конкретно, ты что хочешь сказать? И вот эта вот конкретика, особенно вот когда я пошла в интернет, она меня, мне кажется, вот сделала такой, что я сейчас не могу вот этой улетевшей стать я имею в виду с точки зрения осознанного упражнения не делали а, здесь, а ну да это, это, я имел в виду. а вот сам задача очень простая а, то есть я понимаю что вам вам нужны на самом деле вот я когда посмотрел ваши видосы да первые фришки. И я понял, чего вам не хватает. И я вот это, когда уже с видосами там своим закончил, ночью сидел, вот это вот написал, не знаю, в час или пол, второго ночи. Я, когда я посмотрел и понял, в чем затыка, вот я вам создал такую штуку. Это как, знаете, как, как вот, ну как, как вот вот куда двигаться примерно. Некие установочки, чтобы хотя бы поймать эту волну. Ощущение. Ощущение отсутствия всего. Ничего нету. А как ничего нету? тоже -то есть а вот вот как-то вот так вот а, и сейчас остановлю